Добрый день дорогие друзья, вас приветствует компания РТ Авто Сегодня мы поговорим о том, как своими силами зарядить севший аккумулятор Открываем капот вашего автомобиля Находим, где находится аккумуляторная батарея Она же АКБ В данном случае она находится здесь На аккумуляторе есть две клеммы Плюс и минус Обозначают, соответственно, плюсом и минусом Клима плюсовая, она немножко побольше, чем минусовая. Когда мы определились с тем, где находится аккумулятор, нам необходимо нам понадобятся провода и автомобиль, с которого мы будем так называемым прикуриванием производить. Теперь одеваем провода. Значит, здесь самое главное соблюдать последовательность. Сначала одеваем плюсу на вашем аккумуляторе. Потом одеваем на плюс красный провод на исправном аккумуляторе, который заряжен. Одели. Потом одеваем минус на вашем аккумуляторе. Он же иногда называется массой. Как бы это странно ни звучало. Одели здесь. Важно, чтобы провода не соприкасались. Это достаточно принципиальный вопрос. И одеваем здесь. Одели. Главное еще тоже смотреть, чтобы не искрило, это тоже чувак. Значит, друзья, итак мы подсоединились, провода с этого аккумулятора брошены на этот аккумулятор. Далее смотрите, какая штука. У нас провода профессиональные, они, у них большое сечение, и они могут нормально передавать ток. Не факт, что вам так повезет, и в магазинах час подают такие не очень качественные. Поэтому для того, чтобы нормально прикурить, надо машину, донор завести минут на 10-15, она должна поработать. Обязательно всегда у вас при себе должны быть ключи от вашей машины, у вас в руках. Зажигание обязательно должно быть выключено, это тоже очень важно. Все, теперь заводим машину. Значит, друзья, прошло 15 минут, аккумулятор у нас подсередился, поэтому теперь нам надо заглушить двигатель рабочего автомобиля. Заглушим его. Все, теперь можно приступать к запуску двигателя. Обратите внимание, что провода мы не отсоединяем. И та машина обязательно должна быть выключена. Это что-то работает? Двигатель работает. Теперь важно, соблюдая последовательность обратно отсоединить провода. Сначала отсоединяем минус, он же масса, с машины, с которой мы прикуривали. Отсоединили. Теперь отсоединяем с нашего аккумулятора. Минус, он же масса. Отсоединили. Потом отсоединяем плюс с машины, с которой прикуривали. Отсоединили. Потом отсоединяем с нашей плюс. Отсоединили. Операция по отсоединению завершена.